Фасоль, как известно, кладезь полезных микроэлементов, однако готовить ее умеют не все, специально для новичков поведаю рецепт, как приготовить фасоль в микроволновке, это под силу каждому. Если вы решились узнать, как приготовить фасоль в микроволновке, должна предупредить, что предварительное замачивание фасоли все же необходимо, такой уж это капризный продукт. Так что лучше всего залейте ее водой в миске, и оставьте на ночь размокать, а далее будем делать так. Досмотришь им видео и я предложу записать список ингредиентов. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь, о составе нашего блюда. Фасоль 1 стакан, вода 3 стакана, лук 1 штука, количество порций 4-5. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Жду вас снова.